Здравствуйте, почему же так церемонно, скажет кто-то из вас? Да потому что сегодняшний видеоролик будет по-настоящему максимально таким интересным и полезным своего рода, а также самый качественный у меня вообще на канале. Оптимизация компьютера, правильная установка лаунчера Rust.me, настройка лаунчера Rust.me, настройка игры и многое другое. То есть, у тебя наконец-то будет адекватный FPS, и мы будем понимать, почему же у тебя вообще не было адекватного FPS. Итак, первым делом давайте, ребята, я отвечу на, получается, самый важный вопрос, который вы вообще задавались за всю свою жизнь, грубо говоря маленькое количество азову. Как же мне быть? Получается, дорогой мой друг, вообще никак, потому что ты либо покупаешь, получается, новую азову, либо, получается, включаешь файл подкачки. Так вот, второй вариант мы будем использовать на данном видеоролике. Файл подкачки. Что же это такое, господа? Это такая функция, которая за счет места на жестком диске, дополняет твое количество азову. Первым делом нам нужно зайти в мой компьютер. Нажимаем на мой компьютер, далее попадаем вот в такое вот интересное окошко. Получается свойство Далее заходим, получается, в дополнительные параметры, после чего у нас появляется вот такое вот интересное окно. Тут ничего не надо трогать, просто заходим без воздействия. Параметры, после чего вы можете, ребята, вот получается мои же настройки скопировать, это вам очень сильно поможет, потому что на винде 10 или где-либо еще очень много ненужных анимаций, так эта хуйня может замедлять ваш компьютер, можете выставлять как у меня, вот просто две эти галочки поставить и все, это будет более чем достаточно, дополнительно, вот тут уже самое интересное, выбираем получается оптимизация работы программы, Далее виртуальная память, это есть некий файл подкачки, далее нажимаем изменить, так вот ребята тут самое интересное, получается вы выбираете тот жесткий диск, который вы ну, будете использовать для файла подкачки, указать размер, после чего выделяем получается некоторое количество гигабайтов для вашего зову. Как же все-таки настроить адекватный лаунчера сми и установить? Первым делом мы должны понять тот факт, какой же у нас разряд системы. Мой компьютер. И нажать получается на свойства. После чего наблюдаем вот такую вот интересную картину. 64-разрядная операционная система. Тут же тут то же самое. 64 качаем, то есть получается вот этот вот лаунчер по этой ссылочке. Вот мы уже успешно установили лаунчера сми. В первую очередь нажимаем на кнопочку запомнить меня. После чего вводим наш логин и нажимаем на кнопочку Войти. Нажимаем на рост ней ванилового счет, и она к следующему. Шагу запуска игры. Это, ребята, модуль. То есть, что же это такое? Получается, ну, данный лаунчер полностью посвящен разбине ванилия, то есть, там будет только Optifine, модов там не будет в принципе. Я даже искал сам, получается, ну, модовую папку, ее там не было. Получается, нам банально остается ждать, пока сам разбин добровольно добавит туда моды. Вот и, пожалуй, самое интересное и центральное ветвь в данном лаунчере. Первым делом, ребята, выделяем, получается, из шкалы АЗО нашему лаунчеру, или же Майнкрафту, память адекватную. Допустим, если у вас 8 Азов, получается у вас вообще на пока 8 АЗОВ, выделяем 4 ГБ АЗОВ. Если у вас, допустим, 4 ГБ АЗО, выделяем 2 ГБ. Если у вас получается 16 ГБ ЗОВ, выделяем 8 ГБ АЗОВ. То есть этот момент мы поняли, я выделю 5, пожалуй, потому что у меня еще действует файл подкачки. Следующее, это дебуг режим, автовход и полный экран. Дебуг режим, это получается будет открываться вместе с вашим лаунчером, ну, Майнкрафтом в нашем случае маленькая консоли, то есть логи в автономном режиме. То есть, вместе с вашей игрой будет работать и некая маленькая консоль. Я думаю, это вам нахуй не нужно. Вырубаем. Автовход, пожалуй, это тоже бесполезная функция, потому что как только вы, получается, загрузите ваш лаунтер, вас сразу же запустит на сервер Rustme. Получается, ну, мы не успеем даже настроить наш Майнкрафт. Многие просили показать им некий маленький гайд, как же включить на лаунтер Ростме, получается шейдеры там, или получается гамму. Так вот, первым делом заходим на жесткий диск S или C, как вам удобнее далее папка «Users», далее папка «Admin», далее получается папка «Updata» «Roaming» и «RostMe», после чего находим, получается, папочку «Updates», заходим в ванила и вот, собственно, та самая желанная папка с гаммой. Там же вы можете найти ресурс-паки, и получается, ребята, шейдер паки. Также немаловажно, ребята, то, что, ну, как бы для каждой видеокарты нужны видеодрайверы. То есть, нужны драйверы для каждой видеокарты. Как же понять, если у нас драйверы для ПК или нету? Нажимаем, получается, на рабочий стол ПКМ и видим панель управления на видео. В том случае, если у вас нету видеодрайверов, то этой хуйни у вас не будет, и вам обязательно... Очень нужно скачивать драйверы для вашей видеокарты. В том случае у вас нету драйверов для вашей видеокарты, вы не хотите их скачивать. Вы должны понимать тот факт, что у вас будет, получается, у вас будет тачка на без колес. То есть она не будет работать, то есть она вам нахуй не нужна. Ваша видеокарта не работает адекватно, и вы обязательно должны скачивать драйверы для вашей видеокарты. Заходим в браузер и вводим NVIDIA. Далее нажимаем на драйверы и вводим, получается, наш продукт либо Default, либо что-либо еще. Выбираем все то, что нам нужно. После чего скачиваем архив с этими драйверами, дожидаемся, это очень нужная, ребята, хуйня, поэтому ну, не задавайте вопросом, почему же она весит так много. Как только мы устроим последние драйверы на наши видеокарты, господа, мы должны понимать тот факт, что нужно их как бы уже настраивать. Нажимаем, пока по пробуем столу, панель управления NVIDIA, это уже настройка прямая нашей видеокарты. Все делаем, ребята, то же самое, как и я. Нажимаем, получается, на регулировку настройки изображения. Далее нажимаем на пользовательские настройки с упором на производительность, потому что нам больше нужна производительность, нежели чем качество, потому что у нас будет все просто летать. Это все будет максимально охуенно. Даже по картинке это можно заметить. Следующее это управление параметрами 3D. Ставим то же самое, что и я. Это, ребята, получается высокая производительность разрешить. Это вам очень сильно поможет Далее нажимаем на программу настройки И получается ну, в окне нажимаем добавить Далее на первую же нажимаем добавить убранную программу После чего получается выключаем анизотропную фильтрацию Она должна быть либо в самом верху, либо в самом конце В моем случае она стоит вот тут вот Нажимаем сюда и получается выключаем ее и все, это нужно для адекватной настройки вашего Майнкрафта. Первым делом, господа, мы также должны понимать тот факт, что у нас самое важное в компьютере нашем, это электропитание. Если слабое электропитание, то это все хуево. если максимально хорошее, то все максимально хорошо. Так вот, заходим в параметры Windows, либо же в панель управления, у кого какая операционная система, и вводим, получается, параметров Windows, питание, либо же электропитание. Далее вылезает вот такое вот окно, после чего выбираем, получается, из некоторых схем, либо же максимальная производительность, либо же высокая производительность. Это исходя из того насколько у вас хорошее электропитание. В моем случае все охуенно более чем, и я выбираю максимальная производительность, то есть все будет максимально хорошо, не будет никаких лагов подвисаний, лаганий, я вот так вот даже подвигаю, чтобы вам это было максимально заметно. У меня просто нету ни единого подлагивания, фреза. Графика всегда должна стоять на быстро. Потому что в случае, если она будет стоять на детально, мы должны понимать и брать в учет тот факт, что все будет ну более высокого качества, но медленно грузиться. А в случае с быстро все будет более таким, ну, низкого качества и быстро грузится, Поэтому с вами графика на быстро. Далее, частота кадров. Мы должны также понимать тот факт, что графику, наше качество, наши FPS не должны никак ограничиваться. То есть не ставьте никакие ограничения там в 30 FPS, 60, 100. ставьте либо максимум, либо васинг. Васинг это получается плавный FPS, то есть без каких-либо скачек. Либо же плавную впасть в ассинг, либо же максималочка. Я вам советую максималочку. Далее, мягкое освещение вырубаем и динамичное освещение вырубаем.